Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 13 вариант из сборника Ог Ященко от 2023 года на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон. Давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. Сережа летом отдыхает с папой в пирожках или пирожки, не знаю. В среду они собираются съездить на машине в Княжеское по деревне. Из пирожки в Княжеское могут проехать по прямой грунтовой дороге, если более длинный путь выбрать, по шоссе через Васильево до Рябиновки, где нужно повернуть под прямым углом налево. Ну вот мы видим поворот налево вот здесь. Следовательно, сразу можно расставлять названия. Четвертый это пирожки наши. Едем мы в Княжеское. Под прямым углом мы поворачиваем в Рябиновке. А приезжаем мы с вами Васильева. Вот, в принципе, расставили название. Дальше. Говорят, что по шоссе со скоростью 60 км в час едут, по грунтовке 40 км в час тоже очень важно. И клеточка у нас идет со стороной 2 км. То есть сразу же 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 клеток. То есть вот здесь 18 км. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь 12 километров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И здесь, соответственно, 16 километров. Ну вот, в принципе, все условия выудели. Дальше что? Ну, в первом надо просто расставить номера. Все достаточно легко. Мы уже, в принципе, это сделаем. Здесь 4, здесь 2, здесь 3. Дальше, сколько километров проедут из села? Э, в Точнее, из деревни в село, если по шоссе поедут. Ну, в принципе, мы тоже уже расстояние все нашли. То есть, проедет 18, потом 12 и потом еще 16. В результате получается 46 километров проедут. Тоже записали. Дальше, третье. Найдите расстояние от Васильева до Княжеская по прямой. То есть, у нас есть с вами прямоугольный треугольник. С катетами 12 и 18, то есть с катетами 30, хотя нет, подождите, нет, соврал, у нас же с Васильева. Да, с катетами 12 километров и 16, то есть вспоминаем теорему Пифагора. 12 квадрате до 16 квадратов под корнем дает наше расстояние, то есть это 144 до 256, то есть в сумме 400, а корень 400 это 20 километров. Записали 20. Дальше, сколько минут они потратят? Из пирожки княжеской, если они поедут по прямой грунтовой дороге. Но опять же, тут надо сначала посчитать расстояние пирожки княжеской по той же теореме Пифагора абсолютно. Только там уже, как я говорил до этого, то есть 18-12 катет уже 30 и 16. То есть 30 в квадрате плюс 16 в квадрате это 900 до 256 Это 1156 что в свою очередь дает 34 километра. Вот наше расстояние. Едут со скоростью по грунтовке 40 километров в час. Соответственно, время будет расстояние делить на скорость. Но это время в часах. Ответ надо дать в минутах. Поэтому еще на 60 мы умножим. Сократим на 20. Сократим на 2. Ну а 3 на 17 в свою очередь дает 51. То есть 51 минуту они потратят. Дальше есть таблица, указанная стоимость товаров. Надо купить 2 литра молока, 3 батона хлеба, 1 килограмм сыра российский. Надо узнать, где это все хозяйство будет стоить дешевле всего. К сожалению, тут умного ничего нету. Просто сидеть и считать. Можно, конечно, примерно прикинуть, где дешевле всего, и посчитать только там, но можно и также лохануться. То есть, так, у нас идет 2, соответственно, литра молока. Молоко стоит вот, здесь 48, здесь 45, здесь, соответственно, 50, здесь 52. Дальше три батона. Так, три, три, три, три. Батоны у нас стоят 34, батон стоит 32, соответственно, 33 и 28. Ну и по килограмму сыра надо купить. Сыр 240, 280, соответственно 270 и 260. Ну так вот, каждую сумму надо просто посчитать. В первом случае получается 438, насколько я понимаю. Во втором случае 466. В третьем случае 469 и в четвертом 448. Надеюсь, нигде в подсчетах не ошибся. Но, естественно, 438 это наименьшая сумма, поэтому там, соответственно, и будут закупаться. Дальше. Найдите значение выражения. Что сделаем? На 100 числитель знаменателя умножим. То есть, получается 48 на 4 делить на 60. То есть, на 100 это здесь на 10, здесь на 10. А здесь сразу на 100. Сократим на сколько там можем? сократить на 12, соответственно 4,5. получается 16 в что в свою очередь составляет 3,2. Записали. Какое из следующих чисел заключено между 5 корней из 6 и 6 корней из 5? Пятерку занесем под корень, то есть вот 5 корней из 6, то же самое, что 5 в квадрате, то есть когда число заносится под корень, оно возводится в степень корня. Ну а 25 на 6 это 150. Аналогично манипуляцию с 6 корней из 5. То есть это 36 на 5, соответственно, корень из 180. При этом 12 это корень из 144. 13 это корень из 169. Ну вот как раз, вот видите, 169 попадает. Потому что 400 это уже корень из 196, он не попадет. То есть второй правильный. Найдите значение выражения. Что нужно помнить? Когда у вас идет степень в степени, показатели, то есть вот эти числа, они перемножаются. То есть будет в минус 12. Делить на а в минус 17. При делении показатели вычитаются. Но тут есть один нюанс. У вас минус то, что деление, и минус 17 то, что было. Минус на минус даст плюс. Минус 12 до 17 дает просто 5. То есть остается а в 5. Ну а 2 в 5, в свою очередь, это 32. Записали 32. Дальше. Найдите корень уравнения. Обе части спокойно умножим на 3. Получим х минус 27 равно 3х. Давайте х сюда перебросим, не забудем поменять его знак. То есть получается 3х минус х это 2х. И обе части спокойно поделим на 2. Остается минус 27 на 2, что дает минус -13 13,5. Минус 13,5 это уже наш ответ. На тарелке лежат одинаковый на вид пирожки. 13 с мясом, 11 с капустой, 6 с вишней. То есть, сколько там, 24, 6, всего 30 пирожков. Берется наугад пирожочек, и у нас надо найти вероятность того, что он будет с вишней. Для этого количество пирожков с вишней, а их 6, надо поделить на общее количество. Мы их уже посчитали, их 30. 6 делить на 30, это 1 пятое или 0,2. В 11 представлены графики линейных функций, соответственно, установить между k и b. Что нужно знать? Коэффициент b равен ординате, то есть координате y, точки пересечения графика, и оси о y. То есть вот оно здесь, вот оно здесь, вот оно здесь. Ну, понятно, что под оси o отрицательное, здесь b отрицательная, здесь b положительное. У нас есть четверти координатные, они идут вот в таком порядке. Так вот, если концы прямой в первой и третьей координатных четвертях, то k больше нуля. А если во второй и четвертый, то К меньше 0. Здесь же, конечно, К больше 0. Все, остается соответствие просто расставить. У нас получается 3, 1, 2. В 12-м есть фирма Эх прокачу, есть формула вычисления стоимости поездки длительностью от 5 минут. Надо узнать стоимость поездки 14-минутной. Ну, просто подставим, то есть 170 плюс 15 на, соответственно, 14 минус 5. 14 минус 5 это 9, 15 на 9 это 135, 170 до 135 это 305. То есть 305 рублей заплатит. В 13 необходимо указать, указать, простите, указать, указать решение неравенства. Что надо сделать? Вынесем x за скобки, давайте даже минус x. Получится х-5 в скобках, больше либо равно 0. Умножим обе части на минус 1, чтобы коэффициенты везде при х были положительны. Но когда на отрицательное число умножаем, знак неравенства меняется. Все, у нас есть разбиение на линейные множители, соответственно, мы можем спокойненько чертить прямое и отмечать, когда эти линейные множители равны 0. Точки будут закрашены, так как неравенство не строгое. Дальше перемножаем знаки коэффициентов при х, здесь фактически единица, здесь единицы оба положительные. Плюс на плюс дает плюс, поэтому крайне правый с плюсом, а дальше чередование. Нам надо меньше нуля, то есть там, где минус. Вот оно решение от 0 до 5. Есть такое? Есть. Оно идет под номером 2. 14. -е. Есть Яна, есть попрыгунчик. Она об, этот об асфальт его кидает. Он подлетает на высоту 240, а дальше каждый раз на высоту в два раза меньше. Ну и соответственно узнать, когда она же у нас пролетит. Меньше 5 сантиметров. Можно, конечно, расписать арифметическую прогрессию. Точнее, геометрическую. А можно не париться и вот так просто посчитать. В два раза уменьшаем, пока меньше 5 не получим. 15, 7,5. Ну и здесь 3,75. И считаем. То есть первый, второй скачок, третий, четвертый, пятый, шестой. Ну и вот на седьмой она, соответственно, подлетит уже ниже. Дальше, есть треугольник прямоугольный, ВС в нем 7, АС 35, необходимо найти тангенс угла В. Дело в том, что тангенс есть значение, равное отношению длины противолежащего, Она напротив угла B лежит катит АС, к прилежащему, то есть к ВС. То есть 35 к 7, это естественно пятерка. Записали пятерку. В шестнадцатом угол А трапеции А, Б, с, Д с основаниями АД и Б, с, вписанная окружность 52, то есть здесь 52, надо найти угол Б. Ну вообще без разницы, вписана она или не вписана, сумма углов трапеции, прилижающей к одной боковой стороне, 180. Поэтому, чтобы найти Б, 180 минус 52, считаем сколько будет, это будет 128. Записали. В семнадцатом две стороны параллелограммы 6 и 17, один из углов 30, соответственно, надо найти площадь параллелограммы. Одна из формул площадей параллелограммы это произведение двух смежных сторон на синус угла между ними. Синус 30 это табличное значение, которое составляет 1 вторую. Будет 51. В принципе, вот оно все решение. Дальше. Есть клетчатая бумага, размер клетки 1 на 1. Дам прямоугольный треугольник, найдите длину большего качества. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Он у нас 8 клеток. Сторона клетки равна единице, поэтому восьмерку умножаем на единицу и получаем ответ 8. В девятнадцатом выбираем верное утверждение. Все высоты равностороннего треугольника равны, абсолютно верно. Существуют три прямые, которые проходят через одну точку. Их еще множество, но три тоже существует. Диагонали ромбопареллиграмма равны, то он является... Да, диагонали параллограммы равны, то он является ромовым. Нет, он является прямоугольником. Поэтому правильное 1 и 2. Дальше решите неравенство. В принципе, можно раскрывать скобки, переносить все в левую, приводить подобные. Но мы сделаем проще. Мы перенесем, то есть напишем вот так. Больше либо равно нулю. Дальше вспомним формулу разность квадратов. То есть будет 4х-7-7х-4. минус Дальше 4х минус 7 плюс 4, так, только там не 4, а плюс 7х минус 4. И все это хозяйство больше либо равно 0. Ну, немножко скобки пораскрываем. Помним, что здесь минус, значит, меняются знаки. 4х минус 7х это минус 3х. Минус 7 плюс 4 это плюс 3. Получается, ну а здесь 11 х минус 1. В первом случае вынесем минус 3, остается «x» минус 1. Во втором случае вынесем 11, остается «x» минус... А, так, только, по-моему, где-то я немножечко-немножечко напортачил. Конечно же, я немножечко напортачил вот здесь. То есть, получится вот так. Вот теперь нормально. Обе части поделим на «минус 33». Не забываем, что когда делим на отрицательное число, знак неравенства меняется на противоположный. Все, в принципе, разбито на линейные множители. Чертим прямую, отмечаем, когда выражение слева равно нулю. Точки будут закрашены, так как неравенство не строгое. Перемножаем коэффициенты при всех множителях, то есть, которые вот здесь стоят. На самом деле здесь единица написана. Вот здесь тоже единица, здесь единица. То есть все положительные значения. Но если три положительных числа умножить, будет положительное. Поэтому крайний правый будет с плюсом, а дальше чередование из-за того, что мы только линейные множители рассматриваем. Нам надо меньше, либо равно нулю, то есть там, где минус, вот наш ответ. От минус 1 до 1. Хорошо, давайте посмотрим 21. Из А в Б одновременно выехали два автомобиля. Первый с постоянной скоростью проехал путь, вторую половину пути со скоростью 30. А другую половину со скоростью на 9 км больше, чем первый, и одновременно прибыли. Найдите скорость первого. Давайте s километров. Это у нас из а в b, то есть наше расстояние. x километров в час это скорость первого. И что мы тогда можем сказать? Первый потратил по времени s делить на x. Потому что он весь путь ехал со скоростью s. Второе же, первую половину пути, то есть 0.5s ехал со скоростью 30, вот потраченное время. А вторую половину пути со скоростью на 9 больше, чем первый. то есть x плюс 9, вот второе время. И вот его суммарное время. Так как прибыли одновременно, соответственно, вот конечное уравнение, то есть время равно. Что надо сделать? Ну, во-первых, поделить на s обе части, а дальше приводить к общему знаменателю. То есть 1 делить на x равно... То есть 0,5х плюс 9 плюс 0,5, соответственно, на 30, делить на 30х плюс 9. Ну и перемножить просто крест-накрест. То есть получается 30х плюс 270 равно 0,5х плюс 4,5, да? соответственно, и плюс 15. То есть 0,5х в квадрате плюс 4,5х. Только не x в квадрате, пока... Хотя нет, уже x в квадрате, потому что мы же крестнакость перемножаем. То есть 4,5x и плюс 15x. Все, дальше переносим все в одну часть. То есть 0,5x в квадрате. Так, 19,5 минус 30, это минус 10,5. Минус 270 равно 0. Ну, можно на 2 обе части умножить, чтобы считать было проще. То есть x в квадрате минус 21x минус 540. Равно нулю. Вот конечное наше уравнение. Ну что тут получается? В принципе, можно, конечно, по Виетта посмотреть. Можно не смотреть по виета. Давайте не будем, в принципе. Дискриминант 21 в квадрате это 441. Плюс 540 на 4 это 2160. Получается 2601. Это у нас в свою очередь... 51 в квадрате. Значит, первое значение 21 плюс 51 делить на 2. Это у нас 72 делить на 2, 36 км в час. А второе значение меньше 0, его даже не смотрим. Ну, поэтому 36, соответственно, в ответ и пойдет. В 2 надо построить график функции. Для начала рассмотрим квадратичную функцию. Найдем вершину параболы. Абсциссу. Это минус b делить на 2а. Коэффициент b напоминает это коэффициент при x, он у нас равен минус 8. А это коэффициент при x квадрате, то есть равен 1. А в данном случае получается 4. Подставим эту четверку. Получается 16 минус 32 плюс 14, что в свою очередь дает минус 2. И вот получается уже все. Можно чертить сразу же. То есть координатную плоскость чертим, так как коэффициент при x квадрате равен единице, то есть фактически мы можем взять, начертить обычную параболу Ну, y равно x квадрате. Правда со смещением вершины в эту точку вот 4 минус 2. То есть у вас фактически вот как бы новые оси, ну вспомогательные для вас идут вот таким вот макаром. А дальше можете, конечно, сделать таблицу себе, то есть взять там, например. Троечку подставить. А можете вспомнить, как парабола чертится. То есть там первая точка относительно вспомогательных 1-1. Потом следующая была бы 2-4 относительно вспомогательных. То есть здесь была бы вот так точка. Ну и так далее. Но у нас с вами есть условие, что x меньше во а больше либо равен 3. То есть на троечке у нас останавливается. То есть вот эта часть параболы, она уже не чертится. Поэтому ее убираем. Она нам не нужна. Очертим только вот эту часть, которая уходит вот сюда. При этом смотрите, здесь не строгая, то есть вот здесь будет закрашенная точка в тройке. Дальше x минус 2, но это обычная прямая, опять же можете взять таблицу, то есть подставить x равно единице, посчитать, что y будет равен минус 1 двойки, посчитать, что x равен 0 и провести прямую. Мы же сделаем проще, то есть у нас идет смещение на минус 2 и обычная, y равно x, то есть она идет вот так. И опять же, она идет до тройки, и в тройке у нас строгая точка пустая. Вот это очень важно. Вот конечный график нашей функции. Единственное, еще поставьте вот здесь 1,1, 1, и здесь соответственно 0. Теперь, при каких значениях m прямая y равно m имеет с графиком ровно две общие точки? Ну, прямая y равно m это прямая параллельная оси x, то есть вот так вот идет. И проходящая через ординату То есть вот это было бы Y равно минус 4. Что здесь минус 4? Когда будет иметь две общие точки? Очевидно, когда она пройдет через вершину параболы. То есть у вас будет раз точка пересечения, 2 точка пересечения. Это соответственно Y равно минус 2. И дальше, когда она начнется вот отсюда, то есть это не будет считаться, потому что тут три точки пересечения. Это у нас Y равно минус 1. И, соответственно, вот отсюда. Но тоже это не будет считаться, потому что там одна точка пересечения, так как здесь пустая. То есть мы можем написать, что m принадлежит просто минус 2. Ну и, соответственно, от минус 1 до 1, причем минус 1 и 1 не включены. Хорошо. Прямая пересекает стороны AB а, и BC треугольника ABC в точках КН. Соответственно, известно, что АБЦН 16, BC 20, АЦ 28, АЦ, ОАК 11. Найдите КН. Давайте нарисуем какой-нибудь треугольник и сделаем пересечение. То есть вот у нас есть АБЦ, как-нибудь вот так прямая проходит. Здесь, соответственно, К, здесь N. Подпишем известные значения. АБ известно это 16. Причем СН тоже 16. ВС вся 20. То есть уже можно сказать, что BN равно 4. Дальше АС 28. АК да? а соответственно у нас 11. То есть вот здесь 11. Уже можно сказать, что КБ будет 5. В принципе все Но остается достаточно просто. Можно заметить, что BN относится в малом треугольнике КБН к АБ в большом треугольнике, то есть вот это 4 к 16 или 1 четвертая абсолютно так же, как 5 относится к 20 или, соответственно, КБ относится к BC. При этом у этих треугольников угол B общий. И, соответственно, по отношению двух сторон и равенства углу между ними треугольники подобны. То есть, КБН будет подобен треугольнику АВС. Причем, коэффициент подобия у них 1 к 4. Следовательно, можно сказать, что КН будет относиться к АС или КН к 28. Ну, соответственно, как 1 к 4. Отсюда понятно, что КН это 28 делить на 4, то есть 7. Просто вот этот угол. Будет равен вот этому тут немножко перевернутые треугольники а вот этот равен вот этому в подобии чтобы вы понимали хорошо выпуклом четырехугольники ABCd углы cdb и cB равны докажите что углы BCA и bD равны Ну есть быстрый вариант через описанную окружность мы посмотрим долгий вариант то есть вот у нас диагонали Пересекаются они пусть, я не знаю, в какой-нибудь точке О. Нам говорят, что угол СДБ, то есть вот этот уголок, и соответственно САБ равны. Надо доказать, что БЦА, то есть вот этот, и соответственно БДА равны. Что мы с вами можем сказать? Первое дело в том, что угол BOA равен углу. COD как вертикальный. То есть вот этот равен вот этому. В таком случае треугольник COD подобен треугольнику БОА по двум углам равенству. Если они подобны, то отношение сторон, которые лежат напротив равных углов, то есть в треугольнике, например, COD напротив угла D лежит CO, Равный ему угол в треугольнике БАО это угол А, значит к БО относится также, соответственно, ну, получается, этот угол равен этому углу, то есть как OD относится, соответственно, к ОА. Хорошо, если вот это равенство немножечко переиначить, то есть у нас CO к BO, то есть мы запишем, что CO относится к OD, также как BO относится к AO. При учете, что угол BOC равен углу AOD как вертикальный, по отношению двух сторон и равенству углу между ними, треугольник BOC подобен треугольнику AOD. А у нас напротив равных углов подобных идут отношения сторон. Вот CO лежит напротив угла в данном случае какого? Напротив угла, соответственно, CBO, БО, соответственно... Так, ОД, точнее. ОД как раз лежит напротив угла ОАД. То есть вот эти углы равны между собой. И аналогично. БО лежит напротив угла BCO, То есть вот этого. А AO лежит напротив вот этого. То есть они равны. Вот и все, собственно. Отсюда и получается, что угол BCO или BCA равен углу ODA. Ну, или, соответственно, BDA. Что и требовалось доказать. В 25-м необходимо найти площадь трапеции, диагонали которой 10, 8, а средняя линия 3. Давайте нарисуем какую-нибудь трапецию. Ну, пусть она выглядит вот так. То есть у нас есть ABCD, есть диагональ BD... Пусть вот она 10, есть диагональ АС, пусть она 8. Что мы с вами будем делать? Первое, мы сделаем дополнительное построение. С какой-нибудь М параллельно БД. То есть пусть СМ пересекает АД в точке М и при этом СМ параллельно БД. Что в таком случае получается? Получается, что BCMD это параллелограмм, потому что у него взаимно параллельные стороны. Две пары точнее. Параллелограмм, ну бог бы с ним. А при этом CD диагональ, то есть площадь треугольника BCD равна площади треугольника CDM. Но в таком случае у нас получается, что площадь треугольника ACM Будет равна площади, соответственно. Хотя, наверное, да, нет, никаких наверное, АСМ будет равна площади трапеции. Давайте С напишем трапеции АБЦД. Почему так? Ну, дело в том, что еще площадь треугольника АЦД равна площади треугольника АВД. Почему? Потому что у них одинаковое основание и вот высота проведенная, она была бы тоже одинаковой абсолютно. Ну и вот соответственно те площади равны как суммы ä, равных площадей, вот так я выразился. Хорошо, в таком случае нам достаточно найти площадь треугольника АЦМ. При этом еще что важно учитывать, у вас АМ она будет равна АД плюс ДМ, а из параллелограмма следует, что ДМ... Равна BC. То есть фактически AM равна сумме оснований нашей, нашего, так, так, так, как его называется -то, нашей трапеции. При этом средняя линия есть полусумма оснований. То есть соответственно сумма оснований в два раза больше. 6. Все остается вспомнить только формулу Герона. Полупериметр треугольника ACM это будет 10 плюс 8 плюс 6 делить на 2. 2. То есть это 24 делить на 2. А формула Герона предполагает, что площадь есть полупериметр. На полупериметр минус первая сторона. Ну, например, 12 минус 10, соответственно, 2. Минус вторая сторона. 12 минус 8, это 4. И 12 минус 6, то есть третья сторона, это 6. И все это под корнем. То есть что получается? Получается 2 на 6 на 2 на 4 на 6. То есть фактически получается 4 в квадрате на 6 в квадрате. Это 4 на 6 или 24. Вот такое вот решение для данного задания. Ну и естественно решение для всего варианта. И если вы посмотрели и вам понравилось, не забывайте пожалуйста про лайки, пишите комментарии. Это все помогает продвижению канала. Но опять же не забывайте про подписку и рассказывайте друзьям, что есть вот такое, где можно посмотреть. Но ну, а на этом все. До новых встреч дорогие друзья.